Всем привет! Всех с Новым Годом, с прошедшим Рождеством, с будущим Рождеством, с будущим Китайским Новым Годом и со всеми другими праздниками, которые будут в ближайшее время. Прошло два месяца, как я перешел в компанию Кеви и, как и обещалось, они мне выдали uh, A Trailer. Сейчас я в Эдварде, в Нью-Йорке и... Еду в Чикаго, но у меня задерживается рейс на один час и очень сильно страдает расписание этого по загрузкам. Мне нужно будет в Индианаполис и получить последнюю машину, но я очень сильно не успеваю и прям пока я не знаю, что делать, посмотрим, как дела пойдут. Уже в загрузке есть Фантом, Мустанг, новый есть какой-то трехколесный uh, T-Rex. Есть какая-то старая машина и SQ-5, по-моему. Но ну, а все, постепенно буду вам рассказывать. Все, погнали в Чикаго. Сейчас немного самолетного юмора. Слетаем, и Стюардесса закрывает дверь и говорит, ну там, здрасте-здрасте, за рейс такой-то, мы летим в Чикаго. Если вы не собирались в Чикаго, вы все равно будете в Чикаго. А потом? Уже когда стали выруливать на полосу, такая берет микрофон, а кто это в проходе все уронил?» И все-таки хоп, в проход вернулись смотреть, кто чего уронил. Она такая, «Да нет, я шучу, просто посмотрите нашу лекцию по поводу безопасности вот этого всего». Жилеты там, ремни, все так тоже поулыбались, и все посмотрели эту лекцию, прям стюардесса такая пожилая, видимо, уже всю жизнь катает, но она знает, привлечь внимание. А просто почему она юморила, не знаю, рейсы лежали на час, все были такие на нервиках. Она разрядила прям профессионально. Молодец. Все, следующая зарисовочка вокруг прицепика. Итак, кархоллер. А, ведь не тот. Вот этот кархоллер. Значит, тут пока отсвечивает, но ничего, он черного цвета, а, трак новый, а черно, да, вот нормально, вот так даже лучше, да, а, везем вот такие игрушки, трак новый, относительно на нем 20 тысяч ну новый, грубо говоря, на нем номер 20, 30 у меня был 20-31, значит, мы везем угодал, вот этого зеленого, охранеть <говорить>, сколько стоит, а, можете погуглить, порядка 70 штук, вроде как. Мотоцикл, грубо говоря, трехколесный У него мотор BMW Дверь выхлопных Но ну, будем все ставить Покажу, как станет, И покажу, как ставлю. Значит, вот такой вот красавчик Rolls-Royce Но он так себе красавчик, на самом деле Мне что-то не очень понравился У него даже вот это стекло С обогревом, видите, да? Такие штучки Ну, и сам Rolls-Royce тоже говно резкостное тоже говоря, не знаю, что такие богачи любят, просто статусности. Ну здесь э, диванчик, все дела, звездное небо. Ну, в общем, красота. Все по красоте, все хром, дорого, кожа, наверное, не знаю. А дальше, дальше. У меня там э, Audi S5, Kia 5 ничего интересного. И он та штука. Едет в музей. Собственно, сам прицеп. О чем прицеп? Прицеп и Пойдем покажу лайвочку. А не это осмотр. но не суть важно. Короче, кем с гидро-системой. Не знаю, как на метру будет. И внутри... Внутри вот так. Значит, паркет. Красный дуб, все дела. Значит, гидроцилиндры наверху и вот такие вот винтовые штуковины внизу. И, значит, ну понятно, везде стопоры, алюминиевые э, рампы. Это все можно опустить. Там специальные стрепы. Вот здесь специальные стрепы используются. Везде окошки, чтобы закрывать, затягивать стрепы. Эти подставочки должны сзади быть, но они здесь ездят. чистенько. Какая-то запаска здесь у меня на, на прицеп лежит. Вот, пойдем наверх слазим. Везде вот такие шершавенькие штучки, чтобы не упасть. Вот. И второй этаж. Туда морда заезжает длиннее. По крыше. Крыша вот такая вот. Такой прицеп. Черный. Большой. Такие дела. Вот так заехал Rolls-Royce, самый-самый. Вот видите у него там сколько осталось пространства? Сейчас покажу сколько это в ладонях. Ну четыре пальца точно влазить. Потому что это да, более чем достаточно. Он никуда не прыгает, Все хорошо у него. Сейчас пойдем, стропа притащим. Привяжем его. Страпы, кстати, обычные. Вот с такими вот крюками. Довольно удобные. Есть еще с более тонкой Вот с такой тот, вот, одинарный здесь. Э, как его называют? короче, есть двойная, но потоньше, а есть такая толстая, но одна, мне нравится вот такая, она крутится, ее можно всяко насунуть куда угодно. Зеленая вот вот, вот пройти я эти штуки, И вот такие. Вот, зеленого поставим, наверное сюда куда-то, здесь где-то будет стоять, а может быть внизу ее ставим, но сейчас нужно поставить ауни вниз, потому внизу. что нужно ее поставить иначе не заедет э, вот там машина как она заедет но мы потом не сможем поставить вот такие движухи погодим короче закончилось с перестановкой часа два я не спеша все сделал вон там далеко стоит фантом потом вот это вот rebel american cars называется я думал поставить вместо него мустанг но мост такой же высоты, не знаю, как пойдет. Значит, вот эта вот хрень с зелеными стяжками зеленого цвета с боевым мотором. Значит, затянул вперед и назад. Трап. Вот там, вот там, желтый и желтый. Значит, почему сюда? Я в зеленой куртке, да? Завтра буду грузить еще мустанг, он поет под фантом и еще одну машину и скорее всего я ее поставлю под него, вот эту последнюю тачку, а мустанг будет сам впереди, поэтому ауди сейчас стоит просто посередине, значит высоты установки вот этой машины хватает, чтобы ее поднять под целую крышу, Я ауди спокойно выехала, заехала мустанг и под него мы еще поставим еще какую-то тачку, не знаю какой он идут. и все. Вот, здесь есть такая китайская подсветка, все работает, все освещается здесь изнутри. Все классно. Вот эти лампочки рабочие. Сейчас просто темно, ну я не включаю свет нафиг не вот Сейчас пойдем пообедаем и еще что-нибудь поделаем. Поговорим про вообще коротко о итогах первого дня, как оно мне на закрытом, и вообще почему все туда пришло. Вообще изначально я шел в Керри, с учетом того, что я пойду на закрытый автовоз, и это было снова, почему я переходил из той компании, RCS, где я работал. Но так получилось, что страховка меня не пускала, и мне ребята бы обещали, что с Нового года посмотрят. А пока я сел на Новый, на Семерку. На Семерке я поездил, ты быстрее, в разных направлениях, это интересно, это здорово. И вот перед Новым годом я стажировал одного студента, и перед тем, как уехать на новогодние праздники, мне сказали, что страховая все окей, и типа будешь уже на закрытом с нового года, когда будешь с праздником. Собственно, и вышел. Вот, прицеп не старый, он совсем-совсем новый, уже, правда, побывал в ремонте, но тем не менее, вот, вы, может быть, видели в фейсбуке, кто в группе состоит, там, в дальнобой, или еще где, где гидроцилиндр взорвался, вот, это вот этот прицеп, его починили, исправили, крышу на нем поглотали. Крыша у него стальная, не пластиковая, там по всему потолку трубочки всякие разные, гидро, гидра, вот, и весь вот этот вот прицеп, ну, довольно такой, можно юзать, короче, там не грязно, там очень чисто, весь день ну, как везде? все машины я сегодня переставлял, Абсолютно не грязно, все нормально, никакой грязи на троллере нет, ты не шастаешь по грязным рампам. Все чистенько, единственное, как должен работать, как какой-нибудь стингер, что-то типа такого. На семерке все-таки стояла система, которая независимо качала масло, а здесь все отбирается от коробки передач мощность на насос там ну какая-то своя система я не хочу в нее вдаваться как бы мне там не интересно я не механик и всякой банки с графиточкой у меня нет поэтому эта история не про меня а... крепится все точно так же все просто единственное я там дальше поснимаю покажу как это все делается нужно быть ну реально гибким человеком задумался пока как мне гибкость уже улучшать свою вот вроде и все вроде все примерно понятно трак все тот же или рядом все все нормально новый тракт целофан даже еще не создан кое -где. значит почему все это дело мы продолжаем даже при всем том падении цен да что было Последние полгода, тем не менее, в кархолере они продолжают быть выше, пропорционально, чем на других траках. Сейчас пробеги у всех уравняли, но и даже при этом мы успеваем, более-менее нормально мы идем. При условии, что лоббук нормально ведется, Весь рабочий день, мы успеваем закрывать довольно хорошо. Плюс мы грузим на закрытом машины в ярде ярд есть в чикаго ярд есть в нью-йорке не помню про л.а. ярда нет в майами ну не страшно рецепт он не длинный обычный как как рекрижатор примерно такой вот по поводу бабок сказал быстрее бы конечно слезть с трака эмоционально он уже немножко поднедоел, но надо возвернуть и всякие долги и денег нужно еще больше но ну, это мы все порешаем спасибо всем кто терпит и ждет но ну, они знают кто это их немного но они есть и все вроде как надеюсь мы это дело быстренько поймем что так работает и вдруг кого-нибудь даже еще откажу посмотрим и ну и дальше буду показывать уже машины какие будут у нас в дальнейшем, потому что в Майами, видимо, следующая серия. Все, я в Айренс, перед объелся, пойду молочка куплю и душ и спать. какой-то прям вид. Это он реально вот такой слоистый. Это не изображение хреновое. Это вот прям слоями вот так все идет. Очень потрясающе. Как будто я не знаю. Но... Не знаю. Первый раз такое вижу.